Привет, друзья! С вами очередной выпуск Гид Парохода, Валентин Землянский, Елена Диченко. Масса событий на этой неделе, поэтому э, мы не можем пройти мимо них, а они не могут пройти мимо нас. Поздравляем вас с продажей э, Родины. Родины. Я, говорит, Родину за гараж продал. Принесите Предл... это в протокол. Предлагаю почтить минутой молчания. Свечку не будем ставить ничего не будет нет но теперь нужен вопросительный знак после первой строчки гимна Ну вот я даже не готов тебе сказать тут кстати были предложения вообще гимн поменять ну, а вот вчерашнее голосование по земле но сегодня дало некоторый резонанс во первых Юлия владимировна Тимошенко заявила о том, что она уходит в оппозицию. И э, если она всерьез это заявила, то я думаю, что уже в ближайшее время вся властная команда будет превращена в злочинного дракона. Ну, как бы смотри, то, что происходит на сегодняшний день во фракции «Слуги народа» со всеми этими исключениями, прижиманиями. Ну, это было и раньше, она просто не выходила как бы на паблик. Поэтому я думаю, мы... а ну, а речь по Тураеву, подожди. Пюрерствующий тюлень это, конечно, новое явля... явление в украинской не, политике. Я понимаю, что дети за отцов не отвечают, но давай как бы вот просто посмотрим, а за счет чего человек стал таким, каков он есть. Ну, то есть как ему удалось получить такое, и где он получал такое прекрасное образование. Откуда он такой умный появился? Кто были его предки? Знаешь, они, они владели как бы латифундиями до семнадцатого года. Или они помогали, например, советской власти экспроприировать эти латифунди. Потому что злые языки поговариваешь. Как раз наоборот, они помогали. То есть он решил бороться с прахотцами, Докопался до швондеров. Понимаешь, в своей пламенной, а, пламенной речи по, по борьбе с Лениным, Сталиным, и коммунизмом. Я вот об этом. Понимаешь, тут либо крест, либо трусы. Тут надо как-то вот ну, определяться. Ты знаешь, не меньше... Честно сказать, омерзение вот вызвало и спич премьер-министра, и вот это вот все э, вот просто было ужасно. Не, премьер-министр был что мы, счастлив. Что мы вышли из, из третьего мира в первый, да, что наконец-то новое поколение пришло к власти всерьез и надул. Вот от этого тоже становится. Ой, страшно. можно я попробую, вот как. Це остаточный прощай. Российский империи, до да, Радянскому союзу, как говаривал классик предыдущих пяти лет. Ну вот это выглядело где-то приблизительно вот так вот. Ну, с речью Патураева, с реакцией а, премьера, потом а, с вкратчивым шепотом президента в очередной Тесле про тяжелый день. И вот не надо, меня, он меня подписывает, мы с вами, я с ним ничего не делал. Я не голосовал в парламенте, я выступал против земельной реформы. Мафить проблема-то в чем? Вот все там на, на всех эфирах, вот куда ни придешь. Ну, ну расскажите, как же вы, вот ай-яй-я а или не ай-яй-яй? Вы как бы за белых или за красных, вы за реформаторов или вы за вот этих вот ежовых сбили. А объяснить людям, что, ребят, ну как бы кто-то попробовал вообще взять документ прочитать? Я. И я. Ну, мы же с тобой не говорим. Милованов говорит, читать не надо. Они же не читали, понимаешь, не читал, но осуждаю, или читал, но не осуждаю. А, они же не читали, о чем шла речь. Вот это вот все ломание копий, копий борьбы... Подожди, вы... если, бы, если бы они не читали, они бы не набрали аж 227 голосов. Нет, подожди, а зачем? Не обязательно читать... 254. Депутатам не обязательно читать для того, чтобы голосовать. Или ты имеешь в виду, что там просто 30 человек про про не, прочитало не, этот законопроект? Э, да, проект. я говорю о том, что там были разные варианты. Нет, я с тобой не спорю. Еще раз, вот давай просто вернемся к сути. К сути проблемы. То есть из-за чего, собственно, весь сырбор? бор то есть с чем не разобрались, что не прочитали, да, как бы народные депутаты. Они не, разобра... не, не, не прочитали вопрос оборота земель сельскохозяйственного назначения. Вот это же основная суть. Ведь по большому счету, ты же имеешь право владения да, на сегодня ну, связь пай. Нет, не в этом проблема. Проблема в том, что отсутствует кадастр, отсутствует оценка Нет, подожди, земли. это ты сейчас уже о системе отсутствует начала Отсутствует рынок земли, поэтому это все мы обсуждали. А... Это системный, систем, еще раз, вот глобально, речь об обороте, об обороте сельхозземель. потому что нет кадастра, нет инвентаризации, не говоря о том, что нет у правительства, ведь это был вопрос правительства, это уже даже не к законопроекту, экономическая модель. Потому что, извини меня, но, в, не знаю, виноградники во Франции, это одна история, да, одна стоимость гектара и одна м, доходность с этого гектара. А пустыня Гоби это совершенно другая история. А кибуцы в Израиле. Это совершенно третья история, да, которые на песке и камнях там чего-то выращивают, как бы половину мира кормят. Ведь это же разные истории, которые носят не просто что там, гектар земли в Черкасской области, да, условно говоря, а этот гектар земли, он должен обладать какими-то характеристиками, функционалом, пониманием политика, какая вообще будет Украины в аграрном секторе. Потому что Понятие дотаций, в котором живет Европейский Союз и Соединенные Штаты, да они тоже разнятся, там например, в Штатах от штата к штату. И там, где меньше дотаций, там больше агрохолдингов. А, где а, больше а, дотаций, там ты, меньше фермерских... ты же понимаешь что вчера, если бы Зеленский не позвонил лично а, нескольким или многим уважаемым людям, в том числе членам своей фракции, которые не хотели голосовать, то и это было Дубин, Дубинского это, имеешь, в виду, или Бужанского? этого бы не было, то есть э, все говорит о том, что кто-то, судя по всему, близкий к президенту, возможно, пообещал кому-то продажу этой земли, и президенту пришлось за это не, ну, отвечать. Кто-то кому-то. Следующий... А ты начинаешь какую-то нудную на... историю про стратегию. Я не нудную историю про Через стратегию, я, было, я говорю отлично. о вещах, которые должны были, почему мы против, да, потому что вот, ну, в, на эфирах, патриотично настроенные грамотяне, мне предъявляют а против чьи, почему вы против рынка земли? Вот я отвечаю на этот вопрос, почему я не против рынка земли, а против того законопроекта, который был подан в Верховную Раду, это принципиальная Рада. Я понимаю, что это может прозвучать сильно нудно. Я говорю о том, что по сути мы этот законопроект уже разбирали и аргументы свои приводили. Но оказалось вчера, что если бы не Зеленский, то он бы не был проголосован. Вот история, которая произошла. То есть Его команда не смогла аргументировать ни обществу, ни политику, ни фракции, ни даже Соросятам из голоса а свою позицию. Они не смогли ни написать законопроект, поэтому они взяли чужой, который висел на комитете, игрой с времен, да? Они не смогли ни донести, ни аргументировать. Ну, вот, все пришлось сделать Зеленскому руками. И вопрос встает, почему. Но ну, очевидно, какое-то было отдано, кому-то обещание. Не, ну если партия сказала надо, комсомол ответит, есть. Да, но сегодня еще одно из э, таких эхо войны э, разразилась в парламенте, мне кажется, это показательная совершенно история. Сегодня группа а, мажоритарщиков проголос... от «Слуги народа» проголосовала за одну из поправок к бюджетному кодексу. Суть этой поправки была в том, а, чтобы вернуть в местные бюджеты акциз с топливом. Это огромное поступление Правительство отдало этот акциз. Местным советом, местные советы были довольны. У них была возможность, например, после того, как грузовики разбили их дороги, починить эти дороги или построить новые, да, или спастись от бездорожья. Но правительство тогда почесало себе репу и решило, что это, это очень жирно и забрало. Что произошло сегодня утром? Народный депутат от слуги народа настоял на том, чтобы поправку, отклоненную комитетом, вот об этом, да, вынести в зал на подтверждение. И неожиданно Огром... Она огромное количество людей поддержало, в том числе мажоритарщики Слуги народа, семь и семь миллиардов гривен. Ушли в расходы, ушли из центрального бюджета, из его доходной части местным, акциз на, на топливо. После этого Разумков остановил заседание парламента на пятиминутный перерыв, вызвал к себе глав нескольких комитетов и главу фракций. И полтора часа что-то происходило. Все поправки и другие начали выносить на подтверждение через голосование. И таким образом они убрали субвенцию местным бюджетом на развитие дорожного хозяйства. Сколько это в цифрах мы вам покажем, но сам показательный момент неуправляемости фракции «Слуги народа» говорит о том, что, ну, во-первых, и 20, 227 голосов вчера, это было впритык, и сегодня такой очевидно несогласованный, приведший в ужас руководство партии и фракции шаг, и то, как относится власть к местным бюджетам выступающий потом премьер чуть ли не назвал их там и и врагами. А, и, это, и... Лена, а речь идет о выживании. Это о том, не отношение что... к местным бюджетам. Понимаешь, вот эта мезоантропическая политика правительства, которая проводилась, началась со времен Яценюка Порошенко еще в 2014 году, она просто продолжается и сейчас под новым брендом. Бренд поменялся, суть не поменялся. Кстати, вот ты меня останавливала в вопросе о земле, но суть-то не поменялась. И суть су... не поменялась, потому что они сами не производят законопроектов. Они их берут Гройсмановские. Они берут Гройсманские, перерегистрируют ну, а Гройсман откуда брал? и поддают как свои. Ну, кто писал у Гройсмана, я уже не отслеживала, но то, что эти э, показали неспособность. Вот, э, это грантовые законопроекты, написание грантового законопроекта от 9 до 11 тысяч долларов. То есть сидели вот эти вот соросята, которые сейчас как бы ушли в Кабмин, они сидели вот на должности помощников. Суперминистр финансов Маркарова, она кем была? Шестым подползающим у Ерейска? То есть теперь она супер министр. Вот они и занимались вот этими вот вопросами да, подготовки законопроектов. Вот вот, отсутствует. вот их и голосуют сейчас. Я уже говорю цинизма да, цинизм этой поправки еще в том, что теперь парламент не сможет вообще вмешиваться в то, как Минфин, как кабинет министров распределяет эти субвенции. Ну вот. Сдали полностью контролирующую функцию парламента по бюджетной политике министерства финансов. Не, так кто вот же, же Маркарова? тоже Маркарова, все. То есть, дешевт закрыт. Бюджет мы уже обсуждали, тут даже обсуждать нечего, понимаешь, потому что, ну, все те же самые темы, которые, которые не поменялись, а в некоторых местах, возможно, даже усугубились. Ну, то есть, ребята благополучно, так сказать, летят к, своей, к своему политическому забвению, вся эта, как бы вся эта история, вся эта клика. Но Зеленский оставляет себе политические ходы вот в виде того же кабинета министров, в виде того, того же, той же фракции неуправляемой уже, да, которую начну, а мы прогнозировали, что ее начнет болтать в разные стороны, да, то есть вот эти центробежные тенденции пойдут, тех туда понесет, тех сюда понесет. Он оставляет себе шанс сбросить ответственность, как бы, ну, то есть, они, там дебилы, там Милованов сам сказал, что дебил, это не я. Ребят, я же за все хорошее. Ну, то есть вот такая вот попытка может быть. А, соответственно, ну, подожди, вот за те решения... А для этого там и работают. Они понимают, что они расходные темы. А то верно, что они понимают? А какая разница? О, видишь, а поэтому... Что нам от их рефлексии, если они не понимают суть законодательства... Нет, ну опять же-таки есть несколько человек, которые понимают. Ну, то есть, как бы, Маш даже... Любимый любимые бужанские. например. Я вообще считаю, я уже написал по этому поводу. Это пусть Макс меня простит, если он будет смотреть на это, это видео. Но теперь он, так сказать, как порядочный депутат, должен втащить Ветровичу. Ну вот просто должен. Как-то надо это послевкусия голосования за так называемую земельную реформу убрать. Я понимаю, что это не меняет суть. Я не понимаю, что это не отменяет, так сказать, претензий к Максу. Но вот втащить Ветровичу надо обязательно вот, ну, достал за последние пять лет, и вот этим, вот это последний вот фейк, как бы что якобы макса ему угрожал, да вот, вот не даже, даже это. Прекрасно, еще даже Бужанский не угрожал, а Ветрович уже усался. Ну, ну, это, про... же... это... это хорошая новость. Поэтому надо этот фейк, так сказать, сделать былью. Понимаешь? И я думаю, что 60%, если не больше украинских граждан, будут максу стоя аплодировать. Я буду первым, кто поддержит такую, так сказать, перформанс, не побоюсь этого слова, в Верховной Радио. Ну и Макс получит соответствующие пиар дивиденды, как бы относительно. Ну, ну, еще ну, одна такая Снятие снятия неприятного после вспомнить. хорошая новость в этой истории заключается в том, что это было только первое чтение по земле, а дальше на 4 декабря назначены парламентские слушания. Они якобы хотят всех услышать. И будет ли второе голосование, будет ли голосование по второму чтению или вопрос будет зажеван, но пока у нас есть еще возможность тешить, тешить себя иллюзиями, что в ближайшее время второе чтение все-таки парламент не допустит. Потому что первое далось Зеленскому кровью. Ну, посмотрим, к, к чему это все придет. Но еще раз, смотри, во-первых, они обещали перед вторым чтением референдум. Ну, давай начнем с этого. Где, хотя даже по иностранцам, хотя ну, абсурд, это абсурд, это тяжело комментировать Но это потому, само что абсурд. Потому что народ скажет нет. Так понимаешь, они же вопрос хотят только по иностранцам вынести, а народ скажет нет, как бы относительно всего того, что они приняли в первом чтении. Еще раз, то есть в ситуации я просто почему вот акцентирую на этом, я тебе объясню, почему я акцентирую внимание на вот этой механике, которая не учтена в этом законе, потому что это проблема не только аграрного сектора. Это проблема всех украинских секторов э, реальной экономики. Вот везде ты куда ни копни, вот перечень этих проблем, он будет один и тот же. Отсутствие системы. отсутствие Везде у нас отсутствие системы. Из-за этого, собственно говоря, и трясет всю страну. И э, просто данным решением э, по, по земле э, Верховная Рада только усугубила да, вот эти вот негативные тенденции, которые без того как бы, нарастают. говорят, что Джек Ма приезжал совсем не на конференцию. А как раз по земельному. А округу. я не исключаю, Китаю это интересно. Китай под инвестиции, как бы говорит, а мы еще и людей своих завезем, ну потому что так. Ты по городу пройдись вот сегодня, как бы посмотри. Я не буду политкоррект Негры, индусы, китайцы, не знаю, я не различаю. Это китайцы, малайцы, ну то есть азиаты, да. Из киевских вузов, то есть просто... написали в бюджете двести миллионов на увлечение туристической привлекательности. Что не так? Вот что тебе не хватает? подожди, подай еще э, негров не хватает. Нам же обещали что 500 тысяч народу приедет. Вот. Это тебе разве не приехало? Тебе разве белых а, обещали? А, ну да, в принципе. Тебе это, ну, же не обещали рас... кормить? российская такая. Пути кормить никто не, не обещался. Не, я вчера слушал комитет с господином Патураевым по, сказать, информационной информационные там у них безопасности. Гуманитарная политика. Гуманитар это Патураев, Книжитский, Ткаченко. Ну просто ты понимаешь, послушать людей, бальзам, Парицы. бальзам на рано. Они, они только еще там предложение на ну как бы кстати поражали то есть Патураев который фюрерил у него вчера видимо день был такой он продолжал фюрерить и рассказывать как он все возьмет под контроль каким образом он будет определять достоверная и недостоверная информация но от народ сегодня уже пошел по пути говорит так он скоро а и налогообложение самое главное соцсетей вот шпёрнхабп тоже подпадет под украинское налогообложение как они будут реализовывать конечно никто это не не озвучивал ну и этот абсурд понятно его озвучить тяжело но вот но вчера вот день абсурда в Верховной ради вот этим комитетом я считаю, что они поставили такую жирную точку. Не, многоточи ну, А ну, сегодня продолжили Еще один уже... ареец, глава фракции голос, заявил о том, что ну, зачем нам, собственно, реинтеграция, зачем нам Донбасс может отгородиться, от него может быть меньше риска. Не, ну а предлагал уже варианты. Выше, там... Меня, понимаешь, во, во всей этой истории вот очень радует, что в, опять работает вот эта система флешей. Понимаешь, вот в. Вот, Земля. А, земля, земля. Тут раз Земля уже нет. Бюджет, скороход, Бужанский. Ааа, а, скороход, Бужанский, ааа, а Слушай, а еще неделю назад все так переживали относительно формулы Штайнмайера. И вот как-то и формула Штайнмайера, и нормандский формат они все отошли на второй план. Еще один. Еще один истинный аренец, господин Пристанько, министр иностранных дел, тоже очередной раз заявил, что Минск нам не нужен. Давайте введем вместо Минска другой формат. То есть давайте еще раз покажем, что мы еще раз не обменяемое государство, недоговороспособное. И давайте введем сюда миротворческую миссию. Я почему-то при слове миротворческая миссия всегда вспоминаю э -э Югославию. И то, что сделали бомбежки... Чем да, закончилась миротворческая на, миссия? На, согласен. На, там, в, в этом государстве, а потом Международный трибунал, как, в общем-то, так, суровым язлыву, не обратил на это внимания. Я, что ну, помнишь, поднимались же разговоры по поводу, давайте у нас будет там хорватский сценарий, например. это же все, все, все проговаривалось. Ну, то есть такое впечатление, что это происходило, знаешь, там сто лет назад... И люди совершенно не помнят, чем это все закончилось для, для бывшей Югославии, для людей, для граждан, которые ее населяли, да, Когда началось жесткое деление как бы, по, по национальному признаку. Но я думаю, что надо вспомнить как бы, в этой связи, и раз, раз уж мы так сказать, к агрессору двигаемся, вспомнить э -э, такое взрывное, не побоюсь этого слова, интервью Игоря Валерьевича Коломойского в газете «Нью-Йорк Таймс», которая, по сути дела, должно было сделать переворот и в рядах его сторонников, и вообще в рядах патриотично настроенных граждан. Когда он сказал, давайте, как бы, МВФ нам не нужен, и 100 миллиардов мы возьмем у России, а они нам, они нам с радостью дадут. Тут, кстати, я, в принципе, могу согласиться, но тогда вопрос к Игорю Валерьевичу, а зачем он помогал Майдану и, собственно, героическим батальонам? А 10 тысяч за москаля помнишь? Да, да, и, ну, будем откровенны, зачем поддерживал войну тогда, если... То есть он уже как бы не торгует жизнью, да? Если в тринадцатом году, в общем-то, речь и шла о кредите Российской Федерации. Целая партия у него была тематическая укроп, которая была об этом. А теперь оказывается, давайте развернемся. Ну, на самом деле пред история заключается в том, что в Соединенных Штатах у Игоря Валерьевича все очень плохо и единственная сейчас помощь может и у, у европейского союза там в европейском союзе угрозы санкций единственная помощь сейчас может исходить от российской федерации поэтому и собственно все его вот такие попсовые заявления там о дефолте о чем-то еще они всегда настроены на то что все кинутся вот как вороны голдеть и обсуждать их и Пойдет определенная информационная война, э, волна. Не, волна-то, конечно, безусловно, пойдет. Вопрос в другом, зачем это было? Вот мне задали сегодня вопрос, честно говоря, я не, так, не, особо не нашелся, что Но ответить, это зачем? За, это заигрывание с русскими. Очевидно, идет, он, про, он про, находится в процессе переговоров с, с русскими. Он хочет получить какие-то гарантии, поэтому он и бросает... Вот То есть -то... прям как Шелленберг, сепаратные переговоры в 44-м? Почему сепаратные, если это вопрос выживания для человека? Ну... В принципе, да, по большому счету. У меня другое в этой истории непонятно. Да? Тут как раз человек ведет себя понятно. Да? Другое непонятно. Глава «Слуги народа» заявил о том, что нужно поднять зарплату депутатам до 100 тысяч гривен. То есть порядка 4 тысяч долларов. Именно об этих суммах в конвертах всегда говорил Коломойский. Что девочкам по 3, мальчикам по 5. Ну, в среднем 4. Угу. И если глава фракции уже заявляет о том, что депутатам необходимо официально платить, значит, у них э, что-то произошло с неофициальной частью, которая и была, по слухам, связана с Игорем Валерьевичем Коломойским. Поэтому за землю-то они вчера проголосовали, депутаты которых на называют близкими к этой группе. А что же произошло дальше, и в обмен на что была проголосована земля, и... Э очевидно вопрос финансирования в конвертах не закрыт до конца сейчас или идет смена инвестора Тем более что вот господина рахами говорит что э, анна скороход э, скандаль скандально известная которая плакала когда они не, не, не взяли ее правки к, э, я ж помню что газа касалась закон про антбандинг вот она говорит были согласованы а потом они исчезли Злые языки даже поговорят, что лично Игорь Валерьевич ей позвонил вот, и сказал, где ее место и куда исходить. Вот эта, эта э, реакция, такая нервная очень, была вызвана как раз именно не, не тем, что ее давили, да, и, ну, все, а то, что это был личный звонок Коломойского, который сказал, как, как правильно голосовать и вообще не лезть в свое дело. Но это злые языки. Но как бы по поводу газа, давай по, по, пока все реагировали так сказать, на землю и прочие вещи, э, вчера... Э, Бундестаг принял, принял наконец законопроект об имплементации газовой директивы. Есть национальное законодательство. Мне очень понравилось трактовки, которые тут же пошли в украинских СМИ. Это бесподобно, это, это волшебно. Гончарук, который аплодировал, и говорил: "Ну наконец-то, наконец-то Бундестаг принял ту поправку, которая не даст Северному потоку". половина она как раз даст. А половина, половина СМИ сказали наоборот, и даже вот сегодня Российский Коммерсант написал большую статью по поводу этого, что нет, это все как бы замечательно. То слушай какой бортах у людей в голове. Ну, то есть весной этого года была принята поправка к европейской энергодирективе. Она была, она должна была пройти процедуру, причем то да, не весной, потому даже зимой. Она должна была пройти процедуру. То есть там есть 9 месяцев для того, чтобы имплементировать ее в национальное законодательство. Там многие ну, европейцы, они что, понимаешь, бюрократы до мозга костей. Там не просто имплементировать, она должна быть понята. Звучит тогда, я разговаривал с бывшим, с бывшим представителем Европейской комиссии, он юрист сам по роду деятельности образования, он говорит, что это, это очень важный нюанс понятно, да? не просто внесена, да вот это к нашим законодателям весьма очень сильно относится. То есть ты, ты сам понял, что ты сказал. Да? Так вот, в самой этой поправки которую Бундестаг имплементировал благополучно, предусмотрены исключения для стран куда заходят вот межгосударственные газопроводы да, и вот они это на усмотрение этой страны принимать не принимать ну, то есть исключение в какой там период будет действовать и все поэтому я бы вот воздержался от оценок потому что nord stream 2 а то есть сам оператор проекта он не комментирует это не комментирует ни представители еврокомиссии ни бундестага они Газпрома. То есть сейчас люди занимаются изучением дальнейших действий, то есть какие будут действия. Газпром уже говорил, что если будет сильно надо, мы создадим юридическое лицо, которое будет покупать газ за 12 миль до кончания Северного потока, ли, на побережье Германии, и все. И таким образом мы снимем как бы, все претензии или найдем какой-то другой юридический путь для того, чтобы снять вообще вот эти вот ограничения, которые накладывают данная данная поправка а вообще ну по большому счету появление как бы вот этих энергодиректив оно -то по большому и было связано как раз с пониманием европой причем европе европой бюрократической чиновничеством европейского союза о возможности доминирования российского газа и российской федерации на газовом рынке то есть вот исключительно поэтому потому что когда строился первый они, кстати, поток. видят в русском газе элемент своей энергетической независимости. Как и... Это концепция противоположная местной патриотической. Не только энергетическая независимость, и там же лежит, собственно говоря, экономическая составляющая. Потому что российский трубопроводный, он дешевле. И немецкие промышленники прекрасно понимают, они не готовы вступать там в эти политические разборки ради того, чтобы переплачивать еще 100 долларов как бы, за молекулы свободы всех вполне устраивает За реверс. За реверс да, то есть вполне устраивает прямой тоталитарный российский газ через Австрию. Это им сильно ближе и понятнее, чем чем-то. Ну там можно посмотреть, там есть как бы масса интересных вещей. Вообще как Европа, наши вот эти вот, наши руководителя любят говорить, наши европейские партнеры. Ничего они не, как бы не партнеры, они очень прекрасно северный поток уже разложили в собственном газовом балансе, чтобы ты понимала. То есть когда уже этот газ будет. идти. Северному потоку 2, та же Чехия и та же Германия, они вот эти вот отводы, вот, уже там все стрелочками разрисовано, расписано, они не будут считаться транзитными. То есть, та же Чехия уже рассматривает продолжение Северного потока 2, но ну, гала через Германию дальше. Территория Чехии как свой, именно распределительный газопровод. Поэтому, извините, подвиньтесь, этот газ, который будет идти к чешским потребителям. И вот я к тому, что там вот, вот эта вот поправка э, и эта директива, она действовать будет весьма, весьма в ограниченном и урезанном варианте. Ты знаешь, еще вот меня что поразило, еще одна новость, она совершенно может кажется и не связана с такими большими политическими вещами, которые мы тут обсуждаем, но... Э, Одно из следствий голосования за землю стало то, что МВФ уже скоренько заявил, что он сразу после голосования возобновляет работу своей миссии в Украину. То есть только проголосовали за продажу земли, вернулся МВФ. Это первый момент. А второй момент... Так вот, новость, которая не связана никак с политикой, вроде бы, да, на украинский рынок заявила о выходе американской компании, которая производит синтетическое мясо. А, из, я видела эту новость, из, да. Из рапсового масла, картофеля, риса, да, а красное мясо, красный цвет придает свекольный сок. Да, но, читая вот эту новость, я вспомнила четырехлетней давности. Новость фонда Билла и Мелинды Гейтсов о том, что они э, финансируют несколько миллиардов долларов, вложили в проект, который, по-моему, назывался омни или как-то так. Суть его была в том, чтобы извлекать из фекалий, из канализации питьевую воду. Угу. Так вот, из чего попало подножного корма нам будут после продажи земли сразу будут делать мясо. А из фекалий питьевой, потому что те же крупные корпорации, те же государства, которые по всему миру скупают землю, наверняка придут в Украину, они же скупают источники чистой питьевой воды. Поэтому все, что произрастает на земле, в том числе мясо, чье производство у нас будет падать mm -hmm. и уже падает, и чистая питьевая вода скоро станут в Украине дефицитом. То есть этот ресурс тоже конечный, и после продажи земли он может вдруг тоже истощиться. Я напомню, один из законопроектов по земле... Товаром, товаром лакшери. Из, для, для из, из, блока, из блока земельных. Он перенесен на четверг, на голосование голосуется сегодня. Так вот, как раз о том, чтобы земли водного фонда быстренько упростить изменения их целевого назначения до уровня сельсовета, да, чтобы никто не мешал, за, за взятку там в 500 долларов можно было из э, статуса земли э, и водного фонда быстренько перевести их в обычные земли, которые можно продавать иностранцам. Да. Поэтому это уже не фантастика. Вода из фекалий и мяса, мясо из мясо из опилок, это в принципе уже но ну, плюс мы, порты. Мы подожди давай же это же все происходит на фоне портов до да, передачи в концессию это все происходит и на подожди, фоне это состояние портов которые будет передаваться в концессию оно уже никого не, не подожди не ну в, тебе же нужна инфраструктура то есть для транс транснацион... построит она себе как бы ну, все что ей надо она построит и давай вот у меня сегодня, знаешь какая мысль пришла ведь по большому счету иностранцам вот почему рефлексия такая пошла на иностранцам а кто, собственно говоря, мешает э, иностранным транснационалам привлечь украинских латифундистов, уже существующих? Крупных. они в, в каждой латифундии есть? Крупные агроходы, они же включены, ведь по сути дела торгуя да, там, с Европейским Союзом, со Штатами, с Азией, они уже включены в эту глобальную мировую торговую систему. То есть ничего не мешает любой транснациональной корпорации, используя украинскую латифундию, ну, то есть реализовывать свой. Для... Не надо заходить как бы для этого. Почему, собственно говоря, латифундисты, да, их представители Но... так активно лоббировали вот это Но вот это кажется, вот решение что ты по земле. Подашь в иллюзию по поводу того, что существуют украинские латифундисты. Где они как юрлица, чьи они резиденты? А, они... Это друг... мы не, это другое. Ну, я знаем. имею в виду, что... по-моему не украинские. Лен, уже. Я имею в виду, что по ну, как бы как место регистрации, да, то есть они не будут, как бы говорить, мы ну, там Керна, ну, откерного, ну, а Кер, ну, а Кер, ну, извините, уже есть, а, ну, от кого там, от Монсанта, да. Хоть он тут и есть, но, но, но например, да? то есть это будет типа мы украинить как компания, мы тут выращиваем, там, так закон этот это принято я имею в виду понимаешь, что, что может быть как раз вот эта история с иностранцами это э, маневр отвлекающий внимание потом скажут ну хорошо хорошо хорошо мы пошли на встречу украинским гражданам мы услышали общество да, мы были неправы. Вот, а по сути дела, просто изменится политика. И все будет продолжаться. И точно так же будет под, подтягиваться вся эта инфраструктура. Ну, может, китайцы только напрямую Они, ребят, простые. Вот, они придут и скажут, у нас мешок денег, кому здесь раздали? Вот, вот. И поехали. А эти могут. Ну, скажем, западные транснационалы, они будут действовать более тонко. Знаешь, после всего, что с нами сделали, ну вот, что-то такая мусор э, Партия Соединенных Штатов за последние пять лет Китайцы уже не кажутся чем-то страшным. В принципе, по большому счету да. Бел, Беларусь же, в принципе, как-то содействует, сотрудничает с ними, получает инвестиции и жива. Лен, ну давай по, -по хорошему. Можно сотрудничать и взаимодействовать с любыми. Нету, нету каких-то хищников, да, там условно, ну, вернее, как бы не так они страшны. Если государство работает в интересах своих граждан, и их защищает. Что, о чем мы с тобой говорим практически в каждом выпуске. Кстати, тот же Джек Ма, он же член коммунистической партии Китая, а тут был принят неолибертарианцами, да просто вот. как, а, как нет, родной. Смотри, ведь по большому счету принятие подобного, подобного рода законопроектов, это же не последний. Земля это просто первый такой громкий, вот я же тебе привожу специально там про концессию Вы портов. Первых, не первый, они ин... в сентябре разрешили производить ФОПом ракеты-носители. Да, как в космос железные дороги ну про, про, про порты я уже я уже сказал да ну то есть вот вся монополия Укр... а, укрспирт. укрспирт который укрпочта. тоже остается укрпочта Энергатом, который уходит на карпатиза то есть понимаешь все на продажу то есть снимается вот эти вот защитные механизмы которые вообще сдерживают и скрепляют украину как государство, как государственного они просто сбрасываются типа а как... То есть, если ты играешь, как бы, будучи сильным игроком, да, на тебя, на, на, на тебя злятся, на тебя обижаются, на тебя плюются, но они вынуждены считаться с твоими интересами. А если ты говоришь, типа, ребят, да, заходи, кто хочет, Галя, Галя в и просит, да, Паня в жилеглы и просит, ну так тогда не обижайтесь. Ну, в принципе, транснациональные корпорации за последние десятилетия стали серьезной угрозой всем государствам. А мы просто эту угрозу пропускаем, да мы ее не видим, как пчелы не видят людей, у них по-другому Я да, не просто открываем рынок, я очень хорошо помню, это же было при Гройсма, при Яценюке, когда открывали внутренний рынок, когда сюда заходили трейдеры, международный, газовый рынок. И я очень хорошо помню интервью одного из, из трейдеров, который сказал, блин, говорит, нам в любую страну зайти, это геморройно с точки зрения финансовых вложений. Очень высокий порог хождения. А у вас тут сами просят заходить. Ну, вот тебе ответ. Ну, собственно, с этого все началось. И нам пытаются сейчас все остальное преподнести так же, как преподносили рынок газа. Если, если здесь не будет либеральной модели, значит, у вас как бы э, вы, вы, вы, вы, вы совки, вы будете жить во вчерашнем дне, и у вас доходы не повысятся. Они, правда, пять лет так, так и не повышаются, продолжают падать, но все почему-то свято верят вот этим вот ну, новым. Я же еще раз говорю, под новым брендом пришли абсолютно старые лица. Кстати, как не вспомнить назначение Залищук, или известного специалиста в энергетике Наташи Бойко, ну вот, советником Ну Наганчевка. вот ты не хотел, чтобы Наташа Бойко зашла, а зашел вместо нее? Товарищ Ветрой, мне было абсолютно барбир, зайдет Наташа Бойко или нет. Но просто 25-летний замминистра энергетики, это сильно, это уже просто фантастика. Это примерно в десятом классе она начала работать. Ну, причем презентуем, как она проработала и организовала кучу, я не знаю, ну чуть ли, понимаешь, пол-Африке не электрифицировала там. Спасла, спасла от э, голодной смерти. А, ну зашел Ветрович, прекрасно. Еще раз повторюсь: как бы теперь теперь слово за господин Бужанский. Ну, сейчас главный аргумент слуг народа заключается в том, что да, все э, ну, заткнитесь нас больше нас большинство, поэтому наши действия законны. Мы сейчас проголосуем все, что хотим. Они отмахиваются от других фракций, они отмахиваются от профсоюзов, они отмахиваются от местного самоуправления, которое стоит, стонет, да, вот той политикой, которую они внедряют, той бюджетной политикой. В шахтах сидит несколько сейчас в Луганской области в трех по-моему, шахтах не поднимаются на поверхность шахтеры, потому что им не выплачивают зарплату, у них огромные долги. Да. Они никого не слышат. Они не слышат регионы, но э, вот их главный аргумент у нас большинство в Раде, поэтому мы законны. Но законными и легитимными э, действиями власти делает именно поддержка народа и согласие народа. Они э, забывают о том, что и Порошенко ведь получил на выборах большинство, да, и в первом туре победил, а потом начал воровать у своего народа. Вот в первом случае ему действительно дали кредит доверия. Но э, кредита доверия и э, полномочий воровать у украинского народа ему никто не давал. То есть его действия были, возможно, где-то там полузаконными. Пока он не осужден, они считаются законными, но они не были легитимными. В ту же ошибку сейчас и заходят слуги народа. Проголосовав вот так через колено, переломав парламент несколько раз, своим большинством, которое, кстати, начало трещать уже немножко, они, в общем-то, поставили под сомнение легитимность собственных действий. Ну, по большому счету я с тобой согласен. Я бы даже вспомнил рейтинг поддержки Ющенко. Помнишь, это считалось тогда беспрецедентный уровень поддержки. И, в принципе, ну, после оранжевого Майдана, как не парадоксально, но это было. Это правда. И чем это все закончилось. И как быстро это закончилось. Но смотри, мы здесь входим в более сложную ситуацию альтернативы. Кто является, то есть я с тобой абсолютно согласен, потому что логика развития, как бы того ни хотелось, она идет по самому негативному сценарию. То есть делегитимизации власти, дальнейшей делегитимизации вследствие тех действий, которые она совершает. В социальной управляемости следующий шаг. Кто станет то есть На тот момент, условно говоря, был Янукович. Да, была партия регионов, то есть был Ющенко оранжевый, были бело-голубые. Там было понятно, да, был баланс определенной степени. Мне то кажется, есть... сейчас э, неплохой стартовый ресурс появился у Юлии Владимировны для, ну, может, последнего рывка. Не, но ну, по сути она как бы является бой, но ну, еще несколько человек в ради, их немного. Во-первых, да, она последовательно которая... выступала против рынка земли. Во-вторых, у нее хорошие коммуникации действительно с аграриями и фермерами и она находится с ними в постоянной коммуникации, в отличие от всех, всех остальных. Да? И мне кажется, сейчас я не знаю, как она будет действовать. Воспользоваться она этим шансом или не воспользуется? Сможет она саккумулировать вот это народное несогласие и отобрать, эту, отобрать этот кредит доверия, перевести его на себя? Или она будет спокойно пере, пережидать эту ситуацию? Ну, я думаю, как раз вот вопрос движения ко второму чтению, потому что по большому счету, я так понимаю, до конца года каких-то более ключевых и знаковых вопросов в парламенте подниматься не будет. Ну, то есть вот таких глобального, глобального порядка. Нас ну, там осталось э, две сессионных, кроме этой, две сессионных недели, они, я думаю, еще успеют там, много чего проголосовать, каких-то корпоративно-лоббистских ну, как корпоративно истории, это могу... но из важных будет изменение, я думаю, избирательного законодательства и административно-территориального устройства. И, возможно, по итогам изменения админ-тир-устройства э, проведут изменения в Конституцию о децентрализации, те, которые были похоронены в связи с тем, что погибли тогда во время волнений 4 нас гвардейца. В м году, да. Прошли все сроки, и теперь нужно проводить новую процедуру. Но опять же, нужно... Я думаю, что существует определенное давление внешнее на Украину, которое требует внести в Конституцию особый статус Донбасса. Ну, давай дождемся, будем, как говорится, посмотреть, и вот заодно посмотрим, какова будет реакция. Юлии Владимировны на подобного рода вещь. То есть, готова ли она будет заявить свою претензию на власть. Потому что так, как заходили во власть и Зеленский, и слуги народа, ну, знаешь, как те пингвины. вот Один поехал в Турцию отдыхать сразу после выборов, а во-вторых просто стадом завели и рассадили, как в детском саду. Поэтому вот, вот этот вопрос остается открытым. Кто... На сегодняшний день перехватит, так сказать, знамя из слабеющих рук слуг народа. Я бы, я бы окрестил это так. А о других событиях мы расскажем вам дальше по мере их поступления. Возможно, найдем более интересные темы для обсуждения. То, что будет интересно вам и то, что будет в компетенции, чтобы мы могли рассказать вам достаточно предметно и детально о происходящем в Украине. Наш гид-парокод продолжает наше гид да, И мы продолжаем собирать и сеять все, что находим на своем пути. бушующих политэкономических водах Украины. Поэтому до новых встреч, всем удачи, пока. Подписывайтесь на наш канал и присылайте наши видео своим друзьям. Так, все. А мы свет включили. Ты когда хлопнешь, ты начнешь ружать. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход.